19 апреля состоялся круглый стол студенческих научных кружков по уголовному процессу юридического факультета Казанского федерального университета и факультета национального исследовательского университета Высшей школы экономики на тему криминалистическое сопровождение следственных действий. В совместном заседании приняли участие студенты-магистранты, аспиранты, ведущие преподаватели университета, а также практикующие юристы. Основной задачей гостей были доклады о быстро развивающейся науке, криминалистике и способах внедрения новых технологий в, казалось бы, уже устойчивую и крепкую науку. Система следственных действий, казалось бы, традиционно известна в истории России, зарубежных стран. Казалось бы, ничего нового, но есть одно «но» как проводить следственное действия в условиях состязательности, которая была объявлена с 1 июля 2002 года. В первую очередь поднимался вопрос о модернизации уже существующих законодательных актов, которые как никогда нуждаются в доработке. Мир криминала не стоит на месте, интернет-преступность не сможет быть поймана без использования электронных доказательств или при к материалам дела, записи, переговоров и электронного следа. А поскольку в уголовном судопроизводстве преступность уходит в виртуальный мир, правоохранительным органам нужно как можно скорее проследовать за ней. Эти мероприятия подтверждают, что... На, на молодежная наука имеет место быть, вузовская наука, я думаю, ее значение будет возрастать с каждым годом и все большее значение приобретает, конечно, не количество производимых каких-то новых знаний. По итогам заседания студенты и уже имеющий опыт работы в органах государственные служащие смогли сделать необходимые выводы и коллективно согласились с тезисом, что мир криминалистики тесно связан с проведением следственных действий и как никогда нуждается в доработке и новых достижениях научного прогресса. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.